Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свобода России». Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов, а в гостях у нас белорусский оппозиционер, координатор компании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко. Дмитрий, приветствую. Добрый день. Для тех из наших зрителей, кто не знает нашего гостя, я немного о нем расскажу. Дмитрий Бондаренко – это ветеран белорусского освободительного движения. Это человек, который многие годы находился в оппозиции к режиму Александра Лукашенко, боролся с этим режимом, был политзаключенным, провел около 16 месяцев. В заключении позже был вынужден эмигрировать из Беларуси. В 2010 году на выборах президента Республики Беларусь был доверенным лицом кандидатов президента Андрея Санникова. Все правильно, Дмитрий? Да. Сегодня ровно год как началась Белорусская революция, так многие называют ту серию грандиозных протестов, которые охватили Беларусь, начиная с 9 августа 2020 года. Сейчас, оглядываясь на этот год, на все, что было, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о прошедшем годе, что было сделано правильно и какие ошибки были допущены белорусами в ходе их борьбы с режимом Лукашенко? Ну, я хочу сказать, что это был достойный день и 9 августа, и достойный год, который прошел с того момента. И скажу честно, что было несколько лет, когда я, например, приезжал к друзьям в Киев, мне было в определенной степени стыдно за то, что я белорус, и за белорусов, потому что по сравнению с друзьями в Украине, которые... Отдавали жизни за свободу и независимость своей страны, ну, белорусам было похвастаться особо нечего, вот белорусская революция все изменила. Конечно, я верил в белорусов, и... но долгое время, как бы, было затишье определенное. Тут же на моей стране узнал весь мир. я очень горжусь э, теми людьми, которые вышли на улицы, которые долгие месяцы э, участвовали в сопротивлении. Ну, ситуация совершенно другая. Сейчас даже в каждой стране, где бы ты ни находился, когда ты говоришь «Беларусь», люди высказывают слова поддержки или буквально там э, знак Виктори показывают. Не знаю, говорить серьезно там что сделано правильно что нет как ни странно наверное время еще не пришло и я бы сказал что и революция это не закончилась революция не бывает там один день несколько месяцев ну кто-то считает и я может быть соглашусь с, с этим в том что белорусская революция началась в 2017 году когда по всей стране прокатилась волна протестов маршев так называемых тунеядцев Наверное, это было таким первым толчком. И если мы помним историю 20 века, мы помним, что революционные события там, бывшей Российской империи и в других странах они проходили несколько лет. И думаю, что сейчас такой же этап на постсоветском пространстве и в моей стране тоже. Многие считают, что главным итогом это революция на сегодняшний момент является рождение гражданской нации белорусов вот в таком законченном виде. Скажи, пожалуйста, согласен с этим выводом? Вот в твоих ощущениях, в общении с белорусской диаспорой, это заметно? Да, конечно, ситуация абсолютно другая. И я вот был в Болгарии недавно и встретился с белорусами, там с Минска, с других городов, и мне было интересно с ними поговорить вживую, и я спрашивал, почему, например, в 2010 году там люди не вышли так массово, хотя тогда были десятки тысяч людей, а почему именно в 2020 И люди до конца не могут дать ответа на этот вопрос, но видно, что это люди совершенно другие, потому что я разговаривал с людьми, которые, например, ставили подписи за Валерия Цыпкала, да? и потом они участвовали во всех протестах. И просто это и качественные изменения, и количественные. Потому что сегодня в оппозиции режима э, все белорусы. Э, в оппозиции Л Лукашенко ненавидят э, буквально все белорусы. Ну а диаспора, вот, в Польше люди не могут остановиться. Они буквально несколько раз в неделю проводят различные акции, различные марши, э, реагируют на те события, которые происходят. Ну, например, на скандал с легкой атлеткой и с ее приездом в Варшаву. Вот. И то же самое мы знаем, перед 9 августа акции солидарности прошли во многих странах мира. И думаю, что и сегодня они продолжатся тоже в различных странах. Кстати говоря, как встретили легкотлетку Тимановскую в Варшаве? Ну Сложно сказать, я с ней не встречался, я как раз э, был в аэропорту в Варшаве, было очень много журналистов, но я, я не видел. Но реакция очень серьезная во всех польских медиа, информация по всем телеканалам, э, была пресс-конференция Тимановская, которая шла по всем польским э, каналам. Поэтому это даже событие в Польше достаточно значительное, и ну, все ожидают... Э, за кого она будет выступать <смех> потому что она не политик и сказала что ее цель следующие олимпийские игры другие международные старты вот но как отмечают что человек просто ну, был гражданином, она просто отстаивала свою позицию, и, и если бы каждый белорус на своем рабочем месте также поступал, ну, ситуация была бы немного другой в стране. Возвращаясь к событиям в самой Беларуси, что вообще сейчас там происходит? Есть ли какая-то информация, готовятся ли какие-то акции протеста? Ну, сопротивление продолжается. Когда-то я был одним из лидеров и активистов движения «Зубр», и я скажу, что тогда, чтобы акции проходили, чтобы распространялась продукция, ну, необходимо было заниматься управлением, необходимо было э, стимулировать командиров встречаться с ними, они общались с активистами очень активно. То есть это был такой процесс, где необходимо было убеждать людей, разъяснять им. И движение это в начале 2000-х было достаточно массовым и эффективным. А сейчас эти люди, люди Беларуси, занимаются тем же, но только с значительно большим, активностью, и ими никто не руководит. То есть они сами договариваются, они сами э, ищут ресурсы, они сами печатают, они сами изготавливают, сами вывешивают национальные флаги. Э, причем это все в значительно более сложных э, условиях. Так что э, сопротивление продолжается. Ну и э, наверное ты слышал такую стратегию санкции забастовки протесты. И вот санкции уже работают во многом и благодаря деятельности белорусской диаспоры, а одновременно глупым шагам Лукашенко, наверное, в первую очередь, вот как с самолетом или скандал на Олимпиаде. Вот. ну сейчас второй этап, забастовки. Часть рабочих лидеров, которые участвовали в забастовках и протестах в Беларуси и успели посидеть в тюрьме, они оказались за рубежом. У них есть связи с активом предприятий, uh -huh. и они считают, что забастовка в Беларуси возможна. И э, они считают, что это один из методов, э, который относительно безопасен сегодня. И в сочетании с санкциями он может нанести достаточно серьезный удар по режиму. Э, это вот, Белорусское объединение рабочих, э, одним из э, представителей которого является Сергей Делевский. Это такой очень нестандартный молодой человек, очень фактурный, такой типичный белорус, добрый, огромный, такой двухметровый. Вот. И что интересно, он может договариваться со всеми, он и член Координационной Рады, и он может договариваться и со штабом Тихановской, общается и с НАУ Латушки, и у него хорошие отношения с Европейской Беларусью, с Харти 97, со многими блогерами. И самое главное, что в этом белорусском движении рабочих э, входят, ну, или общаются между собой э, рабочие лидеры, рабочие активисты многих предприятий. Сегодня это около 20 уже. И как бы ни старался Лукашенко подавить Информационную, независимую информационную составляющую не удается В СССР мы знаем, западные радиостанции очень сильно глушились да, А пользователей самосдата, их было ну, объективно не так уж и много Сегодня ничего с телеграммом белорусские власти поделать не могут Также работают многие сайты Работает YouTube, его заблокировать невозможно. И у тех же рабочих, у них есть возможность коммуницировать со своими товарищами, которые находятся за рубежом, и одновременно читать независимую информацию. Поэтому я здесь с, с оптимизмом смотрю и думаю, что ну, в течение ближайших двух месяцев забастовка Беларуси возможна. А есть ли у режима Лукашенко возможность оккупировать эффект от забастовки? Ну, например, завести большое количество штрейкберекеров или попытаться подавить забастовочное движение армией или полицией? Ну вот мы видим, к чему это приводит. Например, предприятие Гродный Азот» – одно из ключевых в Беларуси, производитель в том числе азотных удобрений. Вот оно попала под международные санкции. У них проблемы. Проблемы со сбытом. Мы знаем, что они отказываются от там, своих фирменных мешков и рассыпают там, продукцию, те же удобрения, там, и другую продукцию в мешки без бренда. Да? Попытаются э, продавать это таким способом. Но у них есть проблемы, например, даже на уровне логистики, потому что некоторые порты отказываются иметь с ними дело, а банки отказываются проводить финансовые операции, страховые фирмы отказываются страховать. Ну и самое главное, что там даже были случаи, когда уволили ряд инженерно-технических работников, рабочих, которые были активны, участвовали в забастовках, там, в стачке. Год назад, ну и в итоге мы видим, что целый год предприятия лихорадит: то желтый, то красный дым, то факел над азотом это нормальное явление. Это значит, что цеха не работают нормально. Это очень опасные экологические предприятия, и так как не хватает специалистов, то азот нормально не работает. И так на каждом предприятии. То есть есть критические профессии. Критическое количество людей на каждом предприятии, уволить которых хотелось бы властям, но не получается, потому что никакие военные не, замен... не могут быть специалистами э, на химическом предприятии. Никакие э, штрихбрехеры не могут э, заменить сотрудников, например, Белорусского металлургического завода. Э, и мы знаем там, э, когда уволили одного из ведущих э, IT-специалистов завода, за него собирали подписи, а он просто ушел в другое место, потому что мы знаем, где-то 20 тысяч IT-шликов из Беларуси уехали за рубеж и прекрасно себя там чувствуют. И значит, в частном бизнесе возникл такой эффект пылесоса, и многие люди с государственных предприятий могут пойти в эти частные фирмы совершенно на другую зарплату. И вот почему есть надежда и уверенность, что забастовки в Беларуси возможны, потому что недовольны люди своими заработными платами, недовольны условиями работы, а власти не могут уволить людей, потому что не хватает нормальных рабочих кадров, и это будет выстрел немного уже в голову, потому что уволив активных, свободных людей, ну, власти сами вызовут забастовку. Получается, что в длинной исторической перспективе, даже в перспективе, наверное, нескольких следующих лет, у Лукашенко нет никакого выхода из сложившейся ситуации. Так или иначе, ему нужно уходить, но непонятно, как это делать. Как ты думаешь, у него есть какие-то возможности для маневрирования в этой ситуации? Я осмелюсь сделать прогноз, что у него нет шансов даже в среднесрочной перспективе, это будет, его уход это будет быстрее. Вот, это даже уход может быть в течение нескольких месяцев. Держится он только на поддержке России или части башен Кремля. Вот, потому что, развязав войну против Евросоюза, он лишился поддержки Китая. Как мы знаем, Китай является сегодня главным экономическим партнером Европейского союза, то есть не США, не Великобритания, а именно Китай. И Лукашенко был интересен э, народным китайцам только в том случае, если имел относительно нормальные отношения э, с европейцами. Когда он развернул, развернул войну с ЕС, он поставил э, под угрозу э, транзитную транзит ЕС Китай и в обратном направлении, одновременно транзит ЕС даже Россия. И в этом плане мы знаем, что китайские товарищи оказывают давление на Москву, чтобы они решали белорусский вопрос, потому что перспективы Великого Шелкового Пути, инвестиции там на триллионы десятки миллиардов долларов, они под угрозой, потому что дорога Пекин-Париж должна идти после войны Украины с Россией, России с Украиной, только через Беларусь. Вот. И Лукашенко сегодня ну, просто он не устраивает ни американцев, ни европейцев, ни белорусский народ, ни КНР. И насколько его еще будет поддерживать Россия, неизвестно. Но вот, вот эти шаги о резком сокращении транзита газа через Беларусь, но ну, они могут свидетельствовать, что... Лукашенко пытаются сдушить в братских объятиях. Ты сказал, что по твоему мнению Лукашенко может уйти в течение ближайших нескольких месяцев. Я понимаю, что прогнозы дело неблагодарные, но тем не менее, хотя бы приблизительное понимание того, как может развиваться ситуация в течение этих ближайших нескольких месяцев есть у тебя? Ну, я думаю, будут давать эффект экономические санкции. Они уже дают эффект. Я думаю, что вот это вместо того, чтобы загладить вот эту ошибку с посадкой самолета Ренейр, вот это объявление войны НАТО в лице Литовской Республики, он тоже не останется без ответа. Потому что ну, все понимают, что это, это война. Вот. И что это неадекватность Лукашенко. И видно, что он очень хочет ну, какой-то горячий конфликт получить на границе. Но это не надо даже его союзникам в Москве. Вот. И э, Лукашенко находится на поле ошибок. Он эти ошибки будет делать с каждым днем все больше и больше, а жизнь в Беларуси ухудшается, и даже в условиях того террора и репрессии, которые есть в стране, мы получаем информацию, что периодически на предприятиях происходят какие-то протесты, люди недовольны задержками зарплат, люди реагируют на увольнение своих товарищей. Ну и вот этот... Это будет снежный ком. То есть, если раньше его не было, то сейчас мы видим, что это э, снежный ком, потому что ну, власть просто не знает, что делать. Если э, была какая-то договоренность с Россией, что мы гасим протесты, вы там обеспечиваете минимальное финансирование, то сейчас уже война ведется со всем миром, как со своим народом, так и э, со всеми соседями. Ну, Наверное, это будет выражаться в том, что власть не сможет просто выплачивать зарплаты, пенсии, что будут протесты на отдельных предприятиях. Ну, как бы, не, не первый диктатор, который э, уходит. Вот. Но потом будет включаться все равно близкое окружение, которое поймет, что... Э, Лучше не падать в пропасть с этим человеком, а попытаться остаться на плаву, ну а значит подтолкнуть его в пропасть одного, ну там или с, с очень близким количеством людей. Ну что ж, будем надеяться, что это вскоре произойдет, что народ Беларуси наконец-то освободится. Хотя могу добавить, что сегодня стало известно, что министр иностранных дел Литвы Габриэль Слансбригес заявил, что прорабатываются новые санкции против режима Лукашенко. Также стало известно о том, что США и Великобритания тоже вводят свой пакет санкций. Все это говорит нам о том, что происходит постепенное удушение режима Лукашенко. Будем надеяться, что он уйдет как можно скорее и с минимальными потерями. Для общества. Спасибо большое, Дмитрий. С вами были Дмитрий Бондаренко и Даниил Константинов на канале Форума Славян России с разговором, с подведением итогов белорусской революции. Прошел ровно год с ее начала. Спасибо Ост огромное. Спасибо вам. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания.